Всем хайс, меня мистер Клиса и мы сегодня играем в игру, которая называется Casper Table На сайте по games.com Ну это как у этот как уже становится спонсор Вот И я решил запустить новый проект Так что ж у вас так много то людей то пошло сразу так Так нечестно Ладно Много Че много людей смотрела мой проект э там комбат третий ну плейлист короче так вот я решил снять кэс портебл это игра э, чуточку круче но я буду играть в э, одиночке да тогда я играл в э, сетевой игре а тут я буду играть в одиночке то все равно сложно да сейчас я опять умру да ну нафиг не надо мне вчера вот прокололся тоже так ладно так завострение жизким Давайте дальше. Давайте, я думаю, мы не будем так много усовываться. Ну, давайте эпик. Смотрите на патроны. Один патрон на ножи и еще три дополнительных. Так. Иди нафиг. Так. Иди, иди, иди отсюда. Плохо. Пошла нафиг. Мрастика. Да не он вот какой-то своей какашкой плюется. Ну ладно. Ч ⁇ -то... Чё... Так, смотрите, вы, наверное, тоже видите... Чувак, аут. Вот. Ей! Вот он. Надо, короче, его сюда к себе приманить, я думаю. Будет классно, если мы у него калашников заберем. А, нет, фигуль. Так. Один человек должен быть сейчас где-то. Точно. Вот, я же сказал, я ванга, люди. Я ванга. Так. Прицеливаться не сделаешь, что плохо. Патроны-то не кончаются. Ч ⁇ это мразь? Решил тут. Так. Как-то мало эпика. О, сейчас эпик. Нет. Интагромка. Уже звуки идут из игры, которая называется.. Как она называется? Крутой Сэм, что ли? Ты даже такая суецинник какой-то бежал. Бегал. звуки раз хайд чёрт так вот там человек это как понять вот видите влево там типа ран третий юзер там 3 всякое такое я как то по этому определяю как меня заманала эта штука уже разбирает как вы видите это из CS недаром он называется кэшпортэбл вот пока что не так харкорно но можно а ту свои руки разминать допустим там играешь в этот как он называется кс-ку хоть захотел поиграть на этом что-то берешь заходишь и лучших их. вот мы ну, что на третьей волне попал назвать. М -м, ладно. Чот ну, убил я, Что то толстый. О, хэд се. Так. Еще хочу сказать о своем ма это проекте майнкрафт вы можете найти ссылку на вторую на второй апгрейд rp но я уже выпустил третий и пока что его тестят ну мы знакомые друзья в скайпе если вы тоже хотите это подключиться к тесту то тест думаю будет до понедельника сейчас четверка либо завтра он закончится я не знаю ну короче как вы увидите сразу пишите если вам понравится, это многим людям там что-то у меня в голове, ну сейчас точно человек уяснул, вот, видите? Жизнь обманчива. Ты иди в баню. Вот так вот. Плохо на людей с автоматом, калашникова нападать. Вот так вот. Так, давайте дальше. Как-то реально так руки разминаются, когда сишь, играешь эту что игрушку. Что-то я забыл про нее совсем. Сейчас что-то спаня, сижу, делать нечем. Вспомню, что вот есть игрушка такая. И решил записать. Так. Рт там чё то Ну ладно. Черт. Почему восстанавливается жизнь с каждой волной, но не знаю. Если честно, я не знаю. кто он пока сядет. Этот человек. А, нет. Чё ты так на радаре смотришь? Он? он бегает, не кашляет. Ну лучше бы, лучше бы убрать радар. План того, что неожиданно так откуда монстр поетчит. А так на радар смотришь, видишь, что? Вот он. Понятно, смысл. Ты просто ко мне не подходи. Да, кстати, э, если мы наберем лайков 10, то.. Я, конечно же, буду снимать и проект и буду снимать иногда комбат треки. Но комбат я тоже буду снимать вроде. Вроде. Но смотря на ваши просмотры лайки, если вы будете рассказывать о этом видео, друзьям, своем там там подобие. Теперь у меня есть один вопрос. Почему меня хотят убить эти люди? Ишь тупо. Если бы мы все объединились, мы бы всех уничтожили. Так, так. Тут такая фигня какая-то получается. Так, это точно человек? Это он бегал? Что-то вы реально по-быстрому стали ходить-то так-то, да? Вот они ползуют, что-то быстрее, мне кажется. Наверное, мне кажется. А сквозь этого Толстяка пострелил и убил. Чат. Вот это мне нравится. О, хэтча. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля. Пошел в баню. Чатча. Я же не взорвался. Пошел в баню. Чат. Перезаряжаемся, что тоже все пошло, давайте. <смех> Что-то Так. Хайчат, хочут, за хочу Смотри. Смотрим, с чем. Так, так, так, люди! Так, перезаряжам. Так, так, так, так. Я буду играть, пока не угрун. Я чувствую, что это будет долго. Так. Получай, получай. Ах ты мразь! Лучше ничего не оставалось делать. Так, убить его с ножиком. иди в баню а блин ну давайте я на этом заканчиваю Подписывайтесь на канал ставьте лайки всем бай бай